Но а подобрать вариант для пса-зверолюда Это действительно непростая задачка На ум приходит Рейка Она призрак Не притронешься, но посмотришь насквозь Или Хонами Она обычный скелет А вот меня торжать можно Других нет Им присунуть можно? Некуда О, непрухо Всем привет, друзья! Хочу порекомендовать вам лучшую игру по всем известного аниме Pokemon, My Pocket Stars. Почувствуй себя главным героем легендарного аниме. Сотни различных питомцев уже ждут вас. Возьмите их в свою команду, заботьтесь о них и развивайте таланты. Играть можно с любого устройства. Ссылка на игру будет в описании к ролику. Обязательно поиграйте, вам точно понравится. К черту все! У меня нет времени, нас тут совет! Черт! Как мне найти время для себя? Как мне обрести покой? Знаю, я просто отравлю их. Хватит, чтобы избавиться от них на неделю. Где сейчас Уцуги? Что ты делаешь, Каюки Сыри? А что я вообще делаю? Йойга, ты все же видел? Ничего не видел. Я был без очков, только смотря очертания. Очертания? Я правда не видел. Я правда не понял, что со мной рядом сидит девушка. Что это значит? Получается, у меня совсем не женские очертания. Ты же это хотел сказать, мерзай. Я этого не говорил. Я перестала перекусывать и теперь кушаю только раз в день. Для человека с твоей-то силой воли. Вот и посмотрим, к лету мое тело станет шикарнейшим! Хибики, можно перебью. У такой диеты будет противоположный эффект. В смысле, именно так борцы с набирают вес. Чего? Эй, сестрица, прежде чем выбросить, выпусти весь газ. Зачем это? Такова система утилизации. М -м -м, теперь понятно. Значит, сперва все нужно выдавить. <связан> Ее так много! Хватит уже дурачиться! Готово! Особая эвкалиптовая паста! <связан> Все-таки без эвкалипта никак! Так вкусно! Да ладно! Вкусно! Ранка, а ты не будешь пробовать? Волки не принимают подачки! От... Да ешь уже! Прошла. Ну да. Я не видела эту карту, а ты возвращаешь ее в колоду. Да-да. <связан> а теперь я выберу одну случайную карту из колоды. <связан> вот! Ого! Только одна из них перевернута не рубашкой. Вообще-то две или три, но неплохо. Ну, что думаешь? Именно эта карта должна быть твоей. Зачем <связан> <связан> <связан> ты это нарисовала? Широ. Радио? Да. О, -о, О. Зная, где ты сейчас, предположу, что тебя снова обманули. Честное слово, стоит мне отвести взгляд, так ты уже по горячим парням, до да призраком ходишь. Я горячий э -э -э -э. парень. Шансов мало. Солдаты отступаем Господин Хамбер, раз отступает. Как и ожидалось от Набунаги, отступает, чтобы минимизировать потери? Не каждый генерал на такое пойдет. Мы предпринимаем тактический маневр. Хоро оправдываться. Сдавайся, пожалуйста. Я признаю поражение, а также я признаю все в своих темных делишках. Пожалуйста, прости меня. Мира, можешь им тоже прозвище дать? Ага. Слушайте, а как вас звать-то? Сакура Микага. Марина Мари. Тогда... Одно назовем Сакурой, а другое Маро. Почему так? Имя родинка и грудь Понятно. Сказал, если подарить одежду, Айдл наденет ее ради тебя. А, вот так удача. Аттракцион щедрый. Ведь на самом деле так не думаешь, да? Тебя выдает твое лицо. Хочу подарить одежду, но стесняюсь спросить у консультанта. Ага, странно, что она сама еще ко мне не подошла. Да ты просто не похожа на человека, которому по карману новая одежда. После рассказа Вики нам тоже стало любопытно, что же это за особое блюдо. Значит, и остальные работают? Да, мы с Даркнесс работаем здесь. А компашка Субару в караоке вроде. Позвольте... А... Ты смотри, это же глаз смерти Шизу! И вовсе это не глаз смерти, а просто жуть какая-то! Живого как следует не изучишь, нравственные нормы не позволяют. Но уж мертвого тебя я обследую по полной. Обследуйте, полное обследование того, кто станет князем тьмы, непременно войдет в историю. Минздрав предупреждает: мойте руки перед едой. Ой, я совсем не хочу, чтобы ты умирал, так что не переживай. Но если надумаешь, сразу говори. Да уж открытый она человек. Теперь ваша очередь. Прошу. Вообще, я впервые играю в разбивание арбуза. Не знаю, получится ли у меня. Арбуз по координатам 3 плюс 7 и... И раз! О, надо же, получилось! Арбуз был именно там, куда ты и указала. Ну что, ты удивлен, Коске? Так, кун, давай порисуем вместе. Ого. Угу. Кун, я поделюсь с тобой. Огу. Так, Кун, давай поженимся. Огу. Через 10 лет а. идет? Ага. А теперь расписывайся. Можешь просто печать поставить. Не буду я расписываться. Сэр, все наши кусаданго сделаны самим Ханадори вручную. Будь вкусной, будь вкусной. Почему бы вам не попробовать? Я возьму что не один, стоит? а все. Вау! Сделанные Мигелем, как и я! Все они окажутся в моем теле! Кстати, о детях у тебя есть братья или сестры? Ну, наконец-то нормальная тема. Да, у меня есть сестра. что ли? Правда, она немного непоседлива. А разве плохо быть активным? Она слишком уж активна. А, а у нас одна а, только Акиха. Может, стоит завести она, она для нее сестренку? А меня-то чего об этом спрашивать? Кладная проблема, Юйга. Нужна помощь. Если я буду тянуть дальше, то костюм точно порвется. Размер похоже я запрещаю тебе об этом говорить все ищи house так вот оно что она с каждым разом все сильнее чем-то обрастает пора уже открыть глаза и понять что она и правда монстр но пока мы с ней друзья я и не против хорошо так уж и быть тогда я покажу тебе что на самом деле такое рассказ как и в любой другой день, дровосек старался трудиться на совесть. Когда топор утонул уже глубоко в фонтане. Оттуда вылезла жуткая женщина. Эй, хватит вмешиваться в мою историю. А потому нужно оружие, с которым легко сдержаться. Добро пожаловать! Приходи. Какую же ты крутую штуку прикупил? На вид красота, а на деле ерунда. Но тем она и хороша. Она тебе очень к лицу. <сёк> Что? Прошу, позвольте помочь с вашим золотым дозином! Госпожа, не решайте так сразу! Нет, я уже решила. Судьба привела меня к вам! Что бы вы ни сказали, я не передумаю. Могу остаться с вами? Не со мной! Слушай, Сайорина, может, найдем причину убраться отсюда? О? Грудь так выбирает! Трапеция словно гора! Четырёхглавая мышца как то Окей! Похоже, кружок кулинарии решил отправить Миюби. Стойте, а ленивцы плавать-то умеют? Может, она сразу потонет? Если что, мы тебя сразу вытащим. Миюби обязательно справится! Миюби, давай! Не отвечай! Сосредоточься на плавании! В сгибании ложек нет никаких фокусов. Любую ложку можно согнуть благодаря легчайшим законам физики. Вот как? Присоединяйся ко мне. Раз, два. Ух ты, согнулась! У меня получилось. И физика отвернулась ты. от нее. Весьма ожидаемо. Вы и так заняты в своих клубах, что такого шанса уже можете не быть. Я согласна. Я уже. Сто лет никуда не хотела. А как же наша прогулка? Вот как? Хорошо. Тогда может встретиться в следующую субботу. Отлично! Спасибо, малышок! Хочешь сказать спасибо, Джора? Все нормально. Я уже поблагодарила его. Уже? Почему? Но ну, Шиноби технически живут в тени, поэтому а мы о себе особо не кричим. Вот, блин, а мне так хотелось рассказать все подробности о битве в Акихозоби. Тогда пишите, Кичи порешила всех. Субрит, люди пишу. Но у меня еще есть вопросы. Сейя, как ты понял, что отец Морт нежить? Очень просто. Мог бы ты рассказать, как именно? Священник был самым старым из них всех. По логике, скоро он стал бы нежить Поэтому я полил его водой. Понятно. Скоро стал понежить ее. Какой в этом смысл? Это же вообще нелогично! Какая необычная у тебя кукла. Ну, это так называемая SD-кукла. Их зачастую называют нендороидами. Благодаря тому, что пропорции тела и головы нарушены, их милота зашкаливает. А? А? Слушай, а как долго ты там стоишь? Послушай, Марселина, где-то с этого момента?